Здравствуйте, меня зовут Олевская Лилия Владимировна, я доктор-ортодонт из Санкт-Петербурга. Сегодня я посетила удивительный мастер-класс Константина Ронкина. Кроме огромного объема новой уникальной информации, которую вы нигде не узнаете, к сожалению, мало кто не может рассказать, еще и огромный набор мануальных навыков на работы с нейромышечной стоматологией, которая пригодится в нескольких областях стоматологии, как и хирургия, ортопедия и ортодонтия. Курс удивительный. Информация действительно уникальная. Мало того, что она уникальная, она базовая. Я считаю, что эту информацию должен обладать каждый врач, который начинает работу с пациентом и вторгается в рта.